Всем привет! В инстаграме нашего канала я сделал публикацию, где заявил, что в скором времени будет сражение между моей Mazda 6 2 литра 150 сил с черный Волк и прямым конкурентом Kia Optima. Но я выбрал не 2 литра, а 2.4. рестайлинговая версия. Почему, спросите вы, почему 2.4, а не 2? Ну на самом деле, ведь честно же было сравнить два одинаковых мотора. 150 сил, 150 сил. Но Kia Optima на 2 литра реально очень дохлая машина Это будет примерно то же самое, как было у нас заезд с Camry 2 литра То есть Mazda 6 здесь однозначно едет вперед Если кто-то сомневается, милости проси Московская область, город Ступино Приезжайте, я вам это докажу Поэтому сегодня у нас будет кузов TF Выпускался он с 2014 по 2016 год В 2016 году появилось обновление и оно выпускается по текущий день В чем разница, кратненько сейчас скажем Значит, что мы имеем? 2,4 литра автомобиля автомобиль 2015 года пробег у него здесь порядка 100 тысяч километров питается автомобиль 95 м бензином у него 17 колеса что скрывается под капотом давайте посмотрим друзья но прежде чем мы откроем капот как вы думаете что сейчас будет маленькая рекламная пауза но только себя самого как вы знаете у нас оператором на носу свадьба кто не знает 8 августа 2018 года мы с ней официально распишемся саня я тебя люблю Шучу. Оператор Наталья, все нормально. Знаешь, какая ситуация? Очень нужен фотограф и видеограф на эту дату. Естественно, за пару недель для торжества я решил заняться организацией всего процесса. Поэтому, друзья, если вдруг у кого-то из вас есть опыт, и вы умеете, профессионально занимаетесь, восьмое число у вас свободно. В описании к этому видеоролику я оставляю все контакты с собой. Обязательно напишите. Помните, что уже буквально на первую половину дня. В два часа дня вы уже... Возможно, пьяники, возможно, трезы поедете домой. В общем, вся информация будет в описании. Под капотом у нас здесь скрывается двигатель 2.4. Индекс у него идет J4KJ. Это важно, потому что бывает так, что люди почему-то пудают индексы с одной буквой, ну разные бывают. И действительно, мотор может быть двухлитровый проблемный. Такое встречается. Помню, когда мы снимали Санату, там был по сути такой же двигатель, многие искали... А! Проблемный, нифига он не проблемный То же самое, как и здесь При должном обслуживании ничего с ним не будет Вот владелец его обслуживает примерно раз в 8-10 тысяч Меняет масло Пробег, как я сказал, 100 тысяч у автомобиля 180 лошадиных сил 231 крутящего момента Работает этот двигатель в паре 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Заправляет его исключительно 95-м бензином. Заявленный разгон у данного мотора 9,5 секунд. Максимальная скорость 210 км в час. С 2016 года появилась новая, так скажем, модель доработанная. Там, по сути, стоит такой же двигатель, тоже доработанный. Там у него стало на 8 лошадей больше, на 10 крутящего момента тоже больше. Разгон у него стал на 0,4 секунды тоже больше, то есть 9,1 Такой автомобиль к нам тоже хотел приехать, посоревноваться Вот ну, смотрите, здесь 9,5, заявленный разгон, у меня же заявленный разгон 10,5 У этого автомобиля очень большой вес, 1620 килограмм В нашем же случае 1450 кг. а кто забыл, я заправляю его только 98-м бензином и колеса у меня стоят 19-е. На нашем автомобиле Kia Optima стоят 17-е колеса. По сути, я считаю, то, что у нас там ну, ситуация будет плюс-минус на равных. Потому что я лично считаю, прям вот убежден, что мой автомобиль едет быстрее, чем заявленные 10,5. Плюс ко всему, нас двое. Я и оператор. ну и водитель автомобиля весом примерно 120 кг. Высокий, крепкий мужик. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Кстати... Очень часто многие спрашивают, вот приезжают люди, а кто чем занимается, интересно. Вот у этого человека своя юридическая фирма по оформлению документов по недвижимости и также помощи по недвижимости. Ну и есть транспортная компания. Если кому-то интересно, ссылочки на него оставляю в описании в качестве благодарности ему. Как вы можете заметить, у Киев сразу идет штат на газоупор. Но нам интересно не только это. Друзья, что здесь говорить? Нам нужно отправляться на нашу финишную прямую и проверить, кто же из них первый. Вы тем временем можете сделать ставку. Нажмите стоп и напишите в комментариях, кто, по вашему мнению, будет первый. Знакомое всем место в представлении не нуждается. Тем не менее, отмечаю еще раз. Друзья, у нас на первом месте всегда стоит безопасность. Мы выжидаем конец рабочего дня, когда все разъезжаются по домам. Соответственно, мы пропускаем поток, смотрим по зеркалам. И только потом мы здесь разгоняемся. Многие отмечают то, что висит камера. Ребята, вот она висит камера здесь. Пока мы стартанем, пока мы уедем Когда уже 60-70-80 Мы уже далеко-далеко уезжаем Поэтому штрафов нам не приходят Мы следим за дорогой, поэтому не переживайте На первом месте, еще раз говорю, безопасность Что мы имеем сейчас? Два автомобиля у Оптимы Половина бака 95-го бензина У меня чуть больше половины бака 98-го бензина Вводные данные следующие Я и Оптима Отключаем курсовую устойчивость Делаем это, ну, чтобы все было честно На улице, как вы видите, сухая погрешка года сегодня, воздух примерно 26 градусов, то есть состояние погоды идеальное, в общем-то сейчас мы проверим, сделаем три заезда и первый начинается прямо сейчас. Готов? Так, стартуем мы вместе, ну стартанули честно. Ну Вот смотрите, 100. Держу я оптиму 2,4. Я поехал. Вот вы просто представьте, что было бы, если бы это было бы не 2,4, а 2 литра. Вот мы с ней идем в рови. Вот тупо в идем. Все, он отормаживается, но мы реально шли в рови. Ну согласитесь, интересно, а? И это я вам подчеркиваю. Мазда 2 литра 150 сил. Все по-честному. Давайте сейчас в обратную сторону попробуем ходом. С 50. Ну, мы стартанули не с 50, примерно а с 45. Ну и все. Что? Ну, друзья. Все делаем по-честному Сейчас, конечно, еще сделаем заездик Просто, смотрите, мало ли кто-то скажет, блин, что-то нечестно Ну, вы сами видели У него отключена курсовая устойчивость Он также нажимает педаль в пол У него коробка автомат Никакая не механика Ну, он нас не может догнать Как бы он приближается за нами Он нас сильно не теряет Но не так, чтобы, знаешь, он там ехал прям вот за нами там нос к носу в ту сторону мы еще ехали вот вровень. Поэтому интересненько, интересненько, что будет дальше. Сейчас проверим. Сейчас мы стартуем непосредственно со спорт режимом. Останавливаемся. Раз, два, три. Так, чуть-чуть вот у меня, ну, как обычно, блин, автомат маленько тупит. Ну, вот смотрите, второй раз. 120 мы уже едем. И вот сейчас, смотрите, самое интересное, начинается с горочки Ну и все, смотрите, за счет того, что Маза легче, мы просто начинаем потихонечку улетать Ну все, 190 Ситуация следующая, со спорт режима мы с 60 будем сейчас стартовать Вот у нас подгоняет, держу 60 Раз, два, три но вот сейчас я просто не проспал и нормально нажал в пол. Вот вам, пожалуйста, 2,4 Optima. Я сейчас просто давлю, прям так, что на ощущение, как будто я ее вдавлю педаль в пол. 160. Делать сейчас будем третий заезд Остановился пообщаться с владельцем Он немножко удивлен <свят> Всегда все удивляются Наверняка кто-то из вас напишет Что-то здесь не так Друзья, все кто хотят заехать Без проблем приглашаю Московскую область, город Ступино Вот этот участок здесь находится В будние дни приезжайте Предложение делайте адекватно А то некоторые пишут вот У меня Октавия 1.8, механика, стейдж 2 Ну блин, ну, это несерьезно это несерьезно. А вот, например, конкурент, это само собой. Значит, сейчас мы делаем третий, финальный заезд с нуля. Также будем пробовать со спорт режима. Ну и, соответственно, поедем подводить итоги. Кондиционеры выключены в машинах. жарище, вообще жуткая. Так, сейчас главное не просрать. Так, вот стоим все. Раз, два, три. Вот, мне кажется, сейчас я не просрал. Вот видишь, смотри, вот здесь он чуть-чуть пытается уходить. И вот после 100, вот сейчас 110, все, я его начинаю нагонять. А сейчас за счет того, что впереди и вовсе будет горочка, то есть мы в горочку сейчас поднялись. И вот мы начинаем сейчас с горочки спускаться. Все, Смотрите, держится, смотри, держится, смотри-ка, держится, ты глянь, ты глянь. Вот сейчас, блин, да, интересно было, потому что впереди фуры просто едят. Вот здесь, конечно, могло бы быть все иначе. Он маленько прям начал так вперед вырываться. Но, опять же, интересно, почему два раза он не вырывался никак, а на третий раз вырвался. Интересно. Ребята, время делать выводы. Волк сегодня был хорош. Ну, радует, радует. Волк, знаешь, иногда удивляет. Вот, честное слово, до последнего момента я не думал, то, что -то он так настолько хорошо поедет для меня. Я думал, то, что оптима будет уходить вперед, но мы ее будем держать, мы ее будем догонять. Но все-таки 180 сил. 231 крутящий момент Я прекрасно подозреваю, прям понимаю Даже чувствую, я бы сказал, что кто-то уже пишет комментарий Надо заехать с последней оптимой, с текущей Не вопрос, приезжайте, сделаем заезд Друзья, выводы делать здесь только вам Я считаю то, что заезд был дружески интересный Многие получили наверняка удовольствие Кто-то понял теперь, как едет Мазда, все-таки 2 литра Ни в коем случае нельзя меня считать Мазда дрочером Потому что, как я уже вам говорил, я бы с удовольствием стал бы BMW дрочером Porsche Панамера дрочером Мерседес <смех> АМГ 63 дрочером и так далее Ссылочки на владельца оставляю в описании Кому интересны его услуги Кто готов помочь мне на 8 августа Также оставляю все ссылки со мной в описании Обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала Там всегда выходят только свежие новости Так например на этой неделе мы снимем Видеоролик про историю с Тигуаном Чем она закончилась Друзья на этом все подписывайтесь на канал Ставьте лайки ставьте дизлайки У меня на этом все до новых встреч всем пока пока Okay.